Друзья мои, всем приветик! Сегодня с вами хочу порисовать и сделать обзор, как и обещала. А, пришла мне вот такая вот пастелька Монгео Гэллэри. Я сегодня буду в перчатке, чтобы сильно не пачкать руки. А, наборчик из 24 цветов. А, эта пастель уже считается профессиональной. Она не особо-то дешевая Вот этот наборчик по акции я урвала себе, так сказать, за 1900. То есть, как бы, естественно, есть и 48 цветов, и 72. Но там и цены, конечно. Есть даже в подарочной квадратной коробочке такой деревянной. Очень, конечно, красивая, классная пастель. Но дороговато, конечно. Не каждый себе ее позволит как бы купить. Вот. И что хотелось бы по ней сказать. Я ей, конечно, попробовала, уже пописала. Вот здесь на обратной стороне крышечки цвета написаны. Также такая вот вкладыш у нее есть здесь вот видите вот такие вот подарочные наборчики вот 12 цветов, 24 36 48 это вот какие у них наборы есть тут какие-то образцы как смешивается тут что-то все на китайском на корейском на английском и вот их цветовая палитра тут то есть Куча-куча всяких интересных цветов. Вот такая брошюрка, такая вот прокладка, чтобы не пачкалась крышечка. Ну и, собственно, сама пастелька. Вот такой вот небольшой наборчик у меня. Что вот по ощущениям, да, ну, мы будем рисовать, да, я не буду делать обзор, как бы выкраски какие-то. По ощущениям, знаете, вот я когда смотрела обзоры на нее в интернете, мне почему-то а, казалось, что я сейчас а, открою ее, и она будет такая прям а, мега супер, мягкая какая-то. А, но я этого вообще не увидела. Вот если сравнить даже тот же Малевич, он, знаете, вот девочки меня поймут, он как помадка. Вот его такое ощущение, что вот надавишь, и как помада он сомнется. Это нет, она, ну, а эту я думала, что она сейчас будет вообще такая прям мягче Малевича. Хотя нет, она, как сказать, суши, не суши. Тверже, да, скажем так. Но тверже не, относится не к тем пастелям, которые твердые, да, вот типа э, гамма, да. Малевич и гамма, если сравнить, то Малевич мягкий, гамма э, твердая. Это, она вроде бы твердая, но она очень хорошо отдает свой пигмент. Вот, и почему она пишет, допустим, вот можно спокойно на темные наносить светлые мазочки, Потому что, ну это чисто сугубо мое мнение, я как бы никому его не навязываю и там в каких-то составах рыться у нее не собираюсь. Это как бы ну, мои домыслы, да. Я думаю так, что Малевич он жирненький, да, он хорошо растирается все, но из-за своей жирности вот последующие слои наносите. По жирному естественно сложно это вот ну как я так поняла а это немного суховато что ли и за счет этого на темный можно спокойно нанести какой-то светлый оттенок то есть мое мнение вот стоит ли брать эту пастель кто уже попробовал да и однозначно ему понравился этот материал сама масляная пастель, да, то однозначно, друзья, рекомендую пастель просто бомба, вот, а кто еще только думает попробовать себя в этом материале, то, конечно, вот, ну, можно взять и Малевич, и Гамму, и... Тот же самый Мунгё в синей упаковке. Этим всем можно рисовать. Я даже тут недавно Дочкин портрет умудрилась Мунгё в синей коробочке нарисовать. Но единственное, что можно взять... Вот у них отдельно идут вот эти вот... Не знаю, вот на Озоне видела, в других магазинах не видела. Есть у них штучно продаются... Ну как, не совсем даже штучно, а там, по-моему, по 6 или по 8 цветов. По 6, по-моему. Ну, вот оттеночки там, к примеру, какие-то розовые, красные, такие наборчики. Либо какие-то там голубоватые, зеленоватые. То есть, ну, выбираете. И, конечно, было бы хорошо. Вот белый, до да, списывается часто. Так вот им активно работаем. Ну именно вот отдельно белый купить, да, либо несколько белых бы было. Вот. И, ну, в принципе, какие-то ходовые такие вот можно докупить. Можно, в принципе, себе составить палитру вот именно из тех. А, там я нашла 555 рублей стоит, вот из вот этих шести, по-моему, мелочков или сколько их там. А, ну, в принципе, я считаю, можно так постепенно-постепенно себе, ну, подобрать какую-то свою палитру вот этих вот мелков. Ну и, собственно, давайте приступим же, посмотрим, да, как она работает. Я буду писать цветы ирисы. Заметьте, ирисы, сказала не ирисы, кто мне делал замечания. Но, может, буду забывать, потому что... Так вот, не придираемся, хорошо, к словам. И я угольным карандашиком намечу, чтобы было видно. Вот а, нашла я в интернете такую картинку, по-моему, акварельная, а может и тоже пастелькой написано, не особо понятно. Так, ну, первый у меня где-то будет основание, я его намечу, ну, вот где-то здесь пускай, а, а второй у меня, ну, он будет почти-почти до низа, вот на крайний лепесток, там основания не видно, где-нибудь вот сюда я помещу. Так, и начну я с верхнего. Так, основание здесь я наметила. Референс оставлю, если что, ссылочку описания под видео. Кому, допустим, надо будет перерисовать да, контуры цветочка, то есть сможете смело взять и уже более детально, подробно рассмотреть. Ну, вот так вот тут лепесточек один я намечаю. Так, вот так вот он куда-то сюда идет. Так, вот здесь выходит еще один. Тут закругляется. Вот куда-то. Сюда пойдет тут он какой-то вот такой вот интересный и вот как-то так изгибается сюда рваный краешек это вот серединка его ну, тут можно в принципе чуть-чуть пошире сделать там за ним будет вот здесь выглядывать так. кусочек, тоже листочка, ну такой вот он уже в тени будет. И вот сюда у нас выходит, ну как-нибудь вот так. Я тоже не собираюсь его там досконально до каждой прожилочки повторять, то есть берем за основу сюжет и рисуем. Ну и плюс по цветам. А у нас, конечно же, так, наклон этого листочка, вот этой прожилкой показываю, будет отличаться, потому что палитра вот здесь. Я хочу именно ими поработать, этой пастелькой мелками этими, чтобы показать. Естественно, каких-то, ну, палитра вроде и много их, да, можно посмешивать, но все равно каких-то таких вот... Нужных каких-нибудь моих любимых болотных зеленых здесь особо нет. Чего-то такого, ну, приблизительно что-то создадим. Так, вот так вот там еще какие-то такие интересные лепесточки выглядывают. Так, сюда. Какой-то вот он вот, вот такой. Так, и сама вот это вот, откуда вот он вырос, да? Так, вот как-то вот так. И стебелек я потом прорисую. Сейчас намечу нижний. Так, нижний, <coughs> нижний, нижний я начну, наверное, как-нибудь вот с дальнего лепесточка который там выглядывает дальше так сюда здесь я его сделаю чуть-чуть поменьше чтобы он у меня не был сильно такой большой как-нибудь так так здесь он у нас вот так пойдет изгиб здесь значит лепесточек вот так как-то идет и здесь вот таким вот образом вот так и загнулся так здесь такая вот темно темно будет и здесь такой прям какой-то волнистый так, я уже ниже своей линии даже опустилась. Так, сюда, сюда. Ну, вот какой-нибудь такой пускай лепесток будет. Вот. А тут какой-то темный лепесточек выглядывает. Кусочек лепесточка так ну и сам стебелек стебелек я намечу вот так он где-то идет сюда здесь где-то сюда пойдет а бутончики также у нас есть вот здесь такой бутончик Так, и из него вот здесь уже вот вот распустится новый цветочек так а вот сюда идет у нас тоже бутончик но он уже больше распустился такой вот чуть-чуть побольше фиолетового вот в принципе и все. Uh, уголек я убираю и начну я наверное пожалуй с фона uh, ну какой я понадобится нам кстати еще для растушевочки сегодня uh, ватные палочки имя uh, кстати попробовала очень классно растушевывается. Не знаю, как те пастели, надо еще попробовать. А, а это вообще прям ну, классно. Очень удобно. И ручки чистые. Ну и начну я вертика, э, вертикальными да, мазочками закрывать фон. То есть разными-разными оттенками. Такими вот зелененькими охристыми и голубенькими и там он, если посмотрите он такой вот разный-разный фон разный-разный оттенки там присутствуют сильно ей даже давить не надо на настолько приятно наносится но не так как сказать, жирненько, да, как тот же вот Малевич, потому что, ну, я не знаю, мне больше особо-то, как бы, видели, да, у меня, показывала, какие у меня наборчики есть, ну, как бы, вот то, что есть, с тем я и сравниваю, друзья. Скажем так, вот пятнышками так вот наношу, такого зелененького, потом, ну, можно... Взять, к примеру, серенький. Вот он тоже вроде здесь такой мелочек. Этот самый, с голубинкой. Но вот он наносится таким вот, прям сереньким. Сереньким, сереньким. Сюда. Где-нибудь здесь. Вот так вот. Такими разными пятнышками наношу. Нам нужно разнообразно закрыть вот этот вот фон. Интересно. Как-нибудь нанесли серенького. А также я вижу там под цветочками, даже, наверное, не розовенький, а возьму вот красненький слегка. На мелочек вот ну, ну, не давлю от слова совсем. Он сам отдает вот этот вот а, пигмент. Вообще еле-еле прям вот его держу в руках. И насколько вот он классно отдает свой свою красочку, вот этот цвет. Здесь чуть-чуть, где я там еще какую-нибудь розовинку вот здесь можно вот так вот потом каким-нибудь темно-зеленым, к примеру, где-нибудь вот здесь можно На листочек залезла. Сюда какого-нибудь. Возьму <coughs>, тоже цвет охра. Думала, охра, он называется ли не охра. Потому что в какой-то тоже там пастельке, он песочный просто называется. Здесь охра. Так и написано. Охра. Так, книзу тоже вот сюда. Куда-нибудь. Эту работу я еще ну, не пробовала даже сама писать. Иногда вот я перед мастер-классом пробую там что-нибудь. А эту еще не пробовала. То есть Сейчас вот с вами так сказать пишем, и что из этого получится, неизвестно еще. Пастель тоже она такая материал немного непредсказуемый, то есть всегда интересно, что получится. Так. Вот здесь закрою, пускай охрочка будет. Вот здесь под, под листочком. Вот так. И, естественно, я сюда закину немножко фиолетового так как у нас цветы фиолетовые то какие-нибудь логично будет подкинуть какие-нибудь такие детальки чуть-чуть фиолетового И теперь берем беленький Сейчас я чуть-чуть бумажечки себе оторву. Не так-то просто это еще сделать. Вот так вот, чтобы полностью не открывать. И теперь я это все дело белым цветом как бы и высветлю, чтобы фон такой нежный был, да? У нас будут контрастные ирисы, ирисы, вот, поправилась. Вот, и беленькие мы как бы и перемешаем их, объединим, и дополнительно сделаем его более таким вот светленьким, тоже вертикальными мазочками. образом перемешиваю их и высветляю видите становится он такой светленький Кто-нибудь скажите напишите в комментариях загорелся этим материалом купили себе попробовали уже как ощущение если попробовали напишите очень интересно одна ли я влюбилась в этот материал или кто-то может еще вот так вот закрываем периодически я в руках вот он пачкается да я мелок прокручиваю чтобы каждый раз да не протирать такой пастельный становится фон нежный Дополнительно, вот сейчас я заканчиваю высветлять фон. Дополнительно я его еще, можно в принципе, попробовать пальчиком пройти. Это, конечно, в перчатке не особо удобно делать. Я возьму Палочку и палочкой. Чем удобно еще палочкой, а не пальцами? <coughs> Тем, что ей, допустим, если рисуем какие-то там цветочки, да, мелкие детальки, вот, к примеру, да, вот, куда-то а, зайти, вот так вот, а, в, в какой-то уголочек такой вот а, маленький, пальчики у нас все-таки потолще, да, палочки, поэтому... Ну, это сделать сложнее. Какие-то маленькие места подобраться. А вот ушной палочкой. Это все возможно сделать. Еще есть силиконовые кисточки. Я себе тоже такие приобрела. Ну, они для таких вот каких-то больших деталей, типа как фон, что-то такое. Конечно, маловаты, поэтому. Как-нибудь покажу что-нибудь с ними, как ими работать. В принципе, мне они понравились. Можно удобно делать какие-нибудь там, к примеру, шерстинки, реснички каким-нибудь животным. Ну, вот так можно да, подчеркать, подчеркать. Тут что-то еще. Вот они... За палочкой ползут эти цвета, дополнительно растушевываются, перемешиваются. Ну, так можно погонять, погонять пастельку, посоздавать какие-то интересные эффектики. Еще вот местами. Высветлю, где очень активные, вот зеленые, фиолетовые. Вот здесь у нас должен быть нежно-нежно-фиолетовый фон, чтобы цветочек наш виден был. Красный тоже вот я не хочу. Такой активный, яркий, я его вот, приглушаю белым. Вот такой делаю прям нежный нежный Хочется мне. вот так. так вот здесь еще немножко зелень под Ну, так в принципе уже меня устраивает потом какие-нибудь в конце уже яркие акценты добавим и все поработаем с цветочками цветочки они там и голубоватые какие-то оттенки розоватые ну вот чтоб розовый у нас потом не потерялся да я сразу нанесу э, в места где вот я его вижу я там нанесу розовый оттеночек. Вот здесь по краешку листочка. Виден розовый. Даже, возможно, немного толще нанесу, чем он есть там. Почему? Потому что... Он будет смешиваться еще с фиолетовым и чтобы он совсем там маленькой полосочкой не остался вот я его сделаю чуть-чуть как бы побольше специально так вот здесь розовинка здесь какая-то розовинка этом краю лепесточка что-то такое розовенькое здесь тоже нанесу там хотя такой вот фиолетовый но вот я его смешаю потом с беленьким и будет такой вот интересный оттеночек и вот здесь чуть-чуть добавлю Чтоб не был он скучный, фиолетовый, да? А был какой-то все-таки интересный. Сюда розовинки. Вот на этот листочек розовинки. Дальше вот здесь где-то тоже. Дальше я возьму, наверное, темный фиолетовый, такой вот интересный, красивый, насыщенный цвет. И теперь буду добавлять его. И сразу буду, чтобы не потеряться, да, не запутываться, вот ушной палочкой растирать. И вот здесь с розовым, где у меня есть, я такие вот буду делать, как мягкий переход. По стыку прохожу вот так просто и все. Вот такой. Лепесток. Дальше вот этот интересный лепесточек. Таким цветом. Потом беру черный. Вот здесь вот у него уголок такой темненький. Вот здесь уголок темненький. А остальное вот здесь место даже с такой голубинкой такой вот легкой. То есть он посветлее. Соответственно, все это дело аккуратненько так вот приглаживаю. С розовым опять такую вот как растушевочку сделаю. Вот, если, допустим, голубой недостаточно э, светло лег, да, можно добавить где-то беленького так вот слегка. Немножечко высветлить. Опять беру свой темный фиолетовый. Вот здесь, на этом лепестке. Вот мазочки наношу по форме. Как вот он поворачивается у нас вот здесь темненький тут у него краешек такой рваный вот тут какая-то полосочка темненькая ну, то есть э, смотрю на сам листочек да лепесток и повторяю просто все его вот где-то вижу что взяла светло-фиолетовый вот сюда светлофиолетовый добавляю. А здесь даже какой-то голубой оттенок. Даже вот такой вот. Тоже немножко голубенького. Здесь даже такой вот прям синий. Вот такой лепесток. Видите, получился. И опять вот тушной палочкой. И так вот все это. Видите, как оно все соединяется, растушевывается. Прям ей прекрасно. переходы также вот эти проплешинки где остаются ей очень удобно закрывать она справляется с этим хорошо вот такой лепесточек получился дальше вот этот давайте основной сделаем тоже здесь у нас вот так да направление идет штриховка дальше вот здесь голубоватые моменты немножко и остальное таким светло-сиреневым закрываю И опять ушной палочкой растушевываем. Беру черный и внизу вот здесь такая самая-самая темнота вот раз раз раз да как бы оттенила вот здесь тоже как -то серединка да как бы этого лепесточка вот здесь прожилочка тоже она у нас идет вот сюда черненькая Чуть-чуть ее -чуть. опять палочкой пройду. И вот так вот. Вот сюда сделаю, как бы вплавляю этот черный мягенько, до да, фиолетовый. чтобы он не был таким прям, прям очень-очень активным черным. Помягче все-таки. Это же цветочек, да. Вот тут по краешку чуть-чуть. Тоже черненького где-нибудь вот здесь под листочком можно как-нибудь вот так вот бачочком мелко какие-то вот детали прям вот так вот оттенить легонечко их смягчить, чтобы они только такой вот акцент давали, да, что там вот черным подчеркнуто, но не было это все очень черно. Тут немножко. Вот так. Даже где-то можно, вот где активный, очень голубой его можно вот так чуть-чуть подуспокоить, добавить белого, розовый вот здесь на уголочке, яркий розовый. То есть это все высветляем там, где листочки на свету, ну, пальчиком слегка так. Какие-то так черточки, прожилки эти, да, покажем можно легонечко. Вот, еле касаюсь. И, видите, черточки получаются как бы, ну, белый, на такой довольно-таки темный фиолетовый, он как бы ложится. Еще вот в пастельке не обязательно там, чтобы нанести какой-то оттенок, нужно давить именно, да. Иногда вот легкое легкое касание тоже высветляет то есть ну попробовать надо все таки поработать с пастелькой и посмотреть как бы понажимать да там к примеру либо наоборот такими легкими-легкими касаниями. Посмотреть, попробовать, как она себя вот будет конкретно вести, допустим, ну, в какой-то ситуации, да, там высветлять, либо что там надо, какая, какая стоит задача. Так, вот этот теневой лепесток. Вот я его сейчас наношу. фиолетовым и сверху вот здесь вот черненький прям вот так нанесла и вот так мягенько мягенько его Вот сюда захожу. Видите, как удобно. Такой вот. Вот такой лепесток теневой. Ну и вот этот вот последний. Так, вот здесь вот уголочек. Я тоже вижу такой вот голубенький. Дальше нибудь вот тут синенький идет как-то вот так вот он угловато как-то дальше темно-фиолетовый вот здесь у основания Вот. И сюда, так, не на то место положила. И сюда посветлее фиолетовый. Ну и, естественно, все это дело мы сейчас растушуем. Закрою все вот эти вот проплешинки, которые у меня здесь видны так какую-нибудь интересную форму и вот здесь около основания теневая прям вот так голубой уголочек чуть-чуть вот так беленьким высветлим. Где-то можно тут какие-то тоже черточки, прожилочки показать. Так, легонечко. Вот таким образом. И теперь а, сделаем сам, собственно, вот этот вот зелененький так ну какой зелененький взять у меня все здесь такое яркое возьму вот этот зелененький а мне надо получить что-то вот как раз таки как я люблю болотненькое так светло зеленый сюда такое Какую-нибудь охру добавим, чтобы получить такое болотненькое. Здесь тень падает обязательно. Таким образом, а здесь сверху беленького наносим. Ну вот, что-то получилось более такое... Так, я возьму для зеленого новую палочку. И вот так вот. Вот, видите, более такой естественный зелененький получился. Охра нас спасла. То есть, в принципе, зная, как смешивается, хотя бы приблизительно, да, вот в масле вы же работаете, либо акрилом, какой цвет с каким нужно смешать, чтобы получить, там, к примеру, да, красный с синим, фиолетовый, да, ну, такие вот моменты. То, в принципе, можно обойтись и вполне вот этим вот набором. Единственное, что удобно, конечно, да, взять готовый мелочек какой-нибудь, такой вот болотный натуральной зеленью и нарисовать сразу да так ну давайте сразу проработаю вот эти зеленые части которые у меня есть это просто быстрее да вот так скажу взять готовую и сделать чем смешивать так здесь зелененькая Дальше опять беру охрочку, И вот так вот. Какие-то тоже вот мелочки в этом наборе. Более, такие скажем так, мягкие. Вот именно добавляю немножко фиолетового сюда такие прям кремовые какие-то, а некоторые ложатся наоборот как-то вот так суховато. коричневый, черные они такие прям довольно такие мягенькие. красный тоже мягкий светлым Здесь вот высветляю. По стебельку можно немножко так вот пройти. Так. Ну и палочкой вот так вот аккуратненько все это Сейчас перемешаю. Вот так. Даже, знаете, наверное, что? Добавлю немножко я желтенького попробую. Вот так вот. чуть-чуть вот. посочнее поинтереснее так ну и сам бутончик вот который до да, проклевывается у нас вот он ну, таким каким-нибудь мазочком легким и тоже вот оттеним его немножечко вот из самой этой зеленой штучки он вылазит, да, там ну, какая-то там вот присутствует теневая, ну вот как-то так. Вот. И вот этот, да, тоже наметим бутончик. Он такой вот уже, ну, еще не полностью раскрылся, но довольно-таки у него уже вот-вот-вот-вот, более пушистенький такой, скажем так, резной этот краешек. Вот так. И... Так его подсмешаю с розовым с этим, ну, какой-нибудь такой вот интересный сделали. Так, ну и немножечко, так протираю беленький, немножечко, конечно же, где-нибудь добавим и света, да, чтобы у нас не было как детская такая раскраска прям, то есть тоже, чтобы у нас такие они были. Интересненько, чтобы было. Ой, скоро начнут ирисы цвести. Так красиво будет. У нас много вообще, у кого они растут. Такие интересные. Так, ну и последний цветочек. Цветочек. Так, дальний. Такой теневой-теневой лепесток. Вот здесь здесь и вот тут у меня тоже выглядывает кусочек листочка в тени Так, видите как палочку удобно создавать какие-то ровные краешки вот здесь мне да надо лепесток чтобы у меня вот этот передний был более четкий край не какой-то там рваный и вот очень удобно ей в принципе это сделать пальцем конечно в такие вот маленькие места не подступиться так, даже сюда вот добавляю черненького. И вот так вот его растягиваю. Дальше следующий. Здесь вот прям... Синенький вижу конкретно вот так где еще я вижу синенький вот здесь немножко так, пока хватит постепенно чтобы не запутаться голубенький здесь с краешком Здесь немножко. Дальше фиолетовенький. Темный. Так. Вот здесь около основания. А Дальше пойду через светлый фиолетовый. вот так и все это дело опять-таки объединяю кстати на ватную палочку я тоже ну не сильно то давлю легонечко легонечко так вот здесь беленьким пройдусь отделю как бы вот этот передний до да, лепесточек от дальнего так черным у нас здесь вот эта серединка лепесточка она тут как это вот такая вот прям такая вот извилистая идет вот что-то такое и какие-то такие легкие легкие прожилочки видны Вот слегка слегка показала дальше следующий вот этот лепесточек наметим вот синенькие наметила теперь вот здесь я вижу голубоватые оттеночки здесь можно вот здесь чуть-чуть показать их дальше темно-фиолетовый вот с этой стороны Так, краешек тоже через темно-фиолетовый, вот здесь тоже как тенюшечка, а дальше беру светлый фиолетовый И дальше через него. Ну и соответственно все это дело так вот аккуратненько соединяем, объединяем, растушевываем. Черненький. Вот здесь краешек лепесточка, где-то вот здесь подчеркнем, да, вот здесь можно затенить, вот здесь изгиб этого лепесточка, здесь очень-очень такая глубокая тенюшечка, темнота здесь, вот так нанесли. И вот так вот я его сюда... Вот так темноту нанесли. Дальше вот этот лепесточек, да? Голубенький. Вот сюда, сюда вот здесь по краюшку дальше также синенький вот тут около средней прожилки большой синенький виднеется так, нанесу я пожалуй еще вот здесь Дальше темно-фиолетовый. Сюда. Вот здесь. А вот сюда можно нанести. Тут такой кусочек. Листик в повороте, поэтому он такой вот здесь падает. Очень много теневого участка. Вот. А остальное светлым фиолетовым. Вот так вот так новую палочку возьму черным я заметили да делаю уже потом сначала растушевываю вот эти вот все фиолетовые, розовые, голубые, а потом добавляю черный, чтобы у меня он был какими-то, ну вот акцентами, да, какими-то, чтобы не подмешивался вот сюда вот в основной чистый цвет и не убил вот эту яркость, да, не загрязнил, чтобы такого и теперь черненький вот здесь где-нибудь по краюшечке. Слегка так вот волнисто пройтись можно. Вот эту саму прожилочку. Основание. Так. Вот сюда можно тени дать. По этому краешку тоже. Вот тут такая тенюшка будет вот здесь тоненькой какой-нибудь кривенькой полосочкой вот здесь кстати тоже такая теневая где-нибудь вот здесь тоже вот так вот как-нибудь волнисто сделать ну, и теперь соответственно смягчить его слегка вот Здесь можно беленького добавить на свету, листочек. Вот он изгибается, да, где-то в тень уходит, а какие-то вот места более такие вот освещенные. Вот их можно как раз-таки высветлить. Вот эти изгибы, которые на свет попадают. так красиво дальше какие-нибудь темные акцентики сейчас поставлю на фон где-нибудь вот здесь можно вот так плоско положить даже даже даже сейчас я вот чуть-чуть оторву чтобы побольше у меня было Площадь соприкосновения. Мелочка. Ну, вот такой вот. И вот так вот можно легонечко какие-то такие вот, видите, классные штучки делать, когда плоско. Слегка-слегка так ну какие такой рваный получается, как мазочек, да такой, именно когда плоско ложим. Так мне вот с этой стороны не особо удобно. Сейчас попробую левая я не левша, конечно. Вообще неудобно. Ну, можно вот так перевернуть в принципе Только здесь уже, конечно, лучше не давить. Вот именно легонечко-легонечко вот такими вот движениями. Ну, возьму какой, к примеру. Ну, такой мы не использовали синий-зеленый. Но ну, можно, в принципе, попробовать его куда-нибудь. Фон добавить. Ну, вот здесь, к примеру. прям такое красное да пятно вот его взять сюда добавить вот для таких целей вот таких вот про моментов вот таких мазочков таких интересных с проплешинками да такими как раз таки вот классно использовать именно вот твердую пастель вот она для этих задач раз таки хорошо с ними справиться ну, и нужно какие-нибудь тут еще дополнительно там тоже есть это как бы да какие то что-то типа не знаю. Листочки или травинки. Листочки у них, конечно, не такие. Слегка у Травинки какие-то. Ну, тоже так, для интересности просто добавить. Чуть-чуть совсем. Ну, ты в принципе, достаточно. Больше и не надо. Ну вот, друзья, вот такая вот пастелька интересная. Как бы работать ей довольно таки приятно. Сейчас я аккуратненько постараюсь снять скотч. В принципе, если сильно скотч не придавливать, то как бы, ну, снимается вроде бы более-менее. Не сильно рвет бумагу. Конечно, надо аккуратненько, прям его очень-очень аккуратненько и не спеша. Вот тут чуть-чуть краешек торвался немножко. Оп. вот так ну и конечно же я поставлю подпись свою куда-нибудь куда-нибудь не знаю, куда, вот сюда, наверное вот так ну вот и все, друзья пишите, как вам такой мастер-класс Понравился ли? Попробуйте обязательно. То есть, как видите, ну, простые какие-то, да, вот мазочки, растираем все и такое вот интересно получается, классно. Пишите, купили ли вы себе пастельку какую, купили, как вам ощущение? Делитесь своими впечатлениями о материале. Подписывайтесь на рутуб канал на яндекс дзен телеграм канал все ссылочки есть в описании под видео в телеграме там я уже говорила да как бы у нас такое идет больше общения канал еще там совсем маленький только только я его завела сейчас хочу вам показать еще одну работу тоже этой пастелькой вот делала если хотите можем написать допустим такую зеброчку вот так что присоединяйтесь везде подписывайтесь будем общаться будем рисовать на этом все пока пока